Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале GoPlayGames. С вами я, София. Мы продолжаем Шерлока Холмса. Если кто не смотрел стрим, предлагаю посмотреть. Там есть все, объяснение всему, что тут происходит. А так мы продолжаем. В принципе, предыдущей серии, которая выходила когда там авторы, втором, получается, должно быть тоже все рассказано, все объяснено. Так, а тут мы... Я не помню, что мы тут делаем. Тут я... Голой женщины, Почти полуголой женщины. Шерлок. Ай-яй-яй. Шалунишка. В столе вам стоит взглянуть. Любопытненько. Так, вот. на каком столе? Вот это вот мой столб. Да, вот тут вот. У нас какое-то должно быть новое дело, по идее. Новое... Вот. Вот-вот-вот-вот. Судя по почерку Лейстреда, он очень спешил, составляя это письмо. I can tell from так, так, поворачиваем. Герб. Семейный герб. Брекенс. Брейкенстолов каких-то. Прекрасно. А мы будем его как-то вскрывать? Ты, ты его будешь вскрывать, Шерлок? А, печать. восковая печать. печать с монограммой ЕБ. Эбби Грэндж, Мэр Шэм Кент, 3.30 утра. Хера себе, вот ранние птички. Дорогой мистер Фомпс, я буду очень рад, если вы присоединитесь ко мне для расследования интересного дела. Оно как раз по вашей части. Леди пришлось отпустить, но остальное оставлено в точности, как я нашел. Однако, я умоляю вас, не теряйте времени, поскольку трудно и дальше держать здесь сэра Юстаса. Искренне ваш инспектор Лейстрейд. Так, а что у нас тут? Хроника. Вот как раз судьба Черного Пита. Это мы видели, да? Вот Кровавая баня. Вот наше последнее дело было. Золотой нож. Митры был результатом дела всей его жизни и Славу практически присвоил себе Бенклик. Связи, а, связи с Эрородней в верхах и вверх пластность уничтожили бы блин Блинхорна, если бы он выступил а, вот выступил против него. Он использовал ручную мороженницу и изготовил ледяную копию золотого ножа Митры. Пронес ее в парилку в ведре шампанским, а затем, после убийства, бросил нож на пол. И он растаял. Если бы у Блинхорна была возможность объявить о своем открытии, он бы не убил Бенклефа. Да. Мы, короче, очень так вот по-человечески отнеслись к нему, отпустили его нафиг. И хорошо. Так, у нас есть гарпун где-то висит, у нас где-то паровой свисток есть. И где-то у нас должен быть серебряный нож, а где он и знает. Так, мы сейчас кластры идут. So, ну и как it, оно, Холмс? Ну, обещающий, как всегда. Похоже, произошло убийство. То есть вы думаете, сэр Юстас Верно, Верналась труд бы не позвал меня ради меньшего. Его почерк выдает заметное возбуждение. Он не самый эмоциональный человек. Серьезно? Эти люди принадлежат к высшему обществу. Качественная бумага, монограммы, ЕБ, и родовой герб. Преступление было слышно до полуночи. Холмс, откуда вы знаете? Что ж, спасибо Иду. он написал это письмо в 30 утра. Воображается событие, предшествующее ему. Нужно было вызвать местную полицию. Скоттланд-Ярд получил сообщение, Лестер отлично подпишил туда и наконец написал для меня письмо. Для такой работы понадобилась бы вся ночь. Убедительно. Лестер пишет о женщине, которую освободили. из этого следует, что она присутствовала в момент совершения преступления. Так все время уже потеряли. Давайте to поймаем means... кэп и отправимся в Эбби Грэндж. Я живу надеждой на интересное утро. Сейчас, Сейчас я себе мануторчик поправлю. Вот так вот как-нибудь. Так, Эбби Грэндж. отличная ума заключения. Если лейстрейд кого-то отпускает, значит этот человек там был. Отлично. Прекрасно. Даже очень интересно, что там происходит. А, уже дедуктивный анализ предлагают. Дело еще не успело начаться, а уже нам что-то предлагают. Так. Давайте смотреть, что там. Что, на голову женщин посмотрели? Полуголы пыши туда. Ах, и мистер Холмс, вы отрываться, ну вот и вы. Я очень рад, что вы откликнулись и пришли, но, возможно, мне не стоило вас беспокоить. И почему же? Леди стол пришла в себя и дала, что ясное описание случившегося, что для нас практически не осталось никакой работы. Вы же понимаете банду бомбочков? А, вы уже помните банду бомбочков из Которую трёх Рэндалов? Именно. Хотят у двое сыновей. Это их рук дело. Они украли столовые серебро на приличную сумму. А, а сэр Юстерс Брэйкенстол стал быть мертв? Да, его голову размножили его... его же котеркой. Выстокий <силит> акт насилия. Да, бедная леди, она пережила ужасный рейкенстол. опыт, на нее тоже напали и привязали к креслу. Но я полагаю, вам лучше увидеть ее самому и послушать её рассказ. Она в маленькой столовой вместе со своей горочной Терезой Рейд. Где сейчас тело умершего? В гостиной. Мы специально it. ничего не трогали. Right. Отлично. Я собираюсь осмотреть его. Good, Очень хорошо, Латсон. Отбрать комнату, где отдыхать леди. Мне кажется, она покрывает там какого-то... Мне кажется, она в этом замешана. Так, картина. Посмотри, давайте. Лорд Рамси брэкенстол Да какой мужчина. Это он... Он же, но ну, молоденький. Барон Линден Брэйкенстолл. А, это другой? А, да, смотри. Ладно. А, больше похож. Это, это не, не хочу с Лесом говорить. Я хочу картину посмотреть. Карти, карти, картину. Мы, мы застряли? Нет, мы отошли. Всё, ура. Мы, мы целы. Так. Лади а Лади Леди Брэйкенстолл ждёт у вас маленькая сда. Хорошо, хорошо. Мне нужна картина, картина. Так, спокойно, подождите, не Ну, Попайся, я сейчас... Давай. Шаг, шаг, шаг. Я сказал один шаг, а не два. Что ты делаешь? Один шашочек маленький. Ладно, надо быть готовым поймать. Поймать момент, поймать момент. Давай. Есть. Есть. Тихо, Брайам Бракенстол. Лорд Брайам Бракенстол. Господи, ради этого я старалась, да. Сэр Уорсон Бракенстол. Лорд Джордж Бракенстол. Семейство Бракенстол выглядит oh, весьма соответно, да, да. Что у них там взгляд такой, прям что, пару тебе. Так, что у нас тут быстренько осматриваем? Все. Так, это смотрели, с этим мы поболтали много раз. <laughs> А, вот тут что-то. А, это Times. New Times. Открыть Хорошо, что мне это то Это выход, наверное, да? Я его пока дергать не буду. Наверное, это вот сюда. Да. А вот и леди наша. Дамы, Да, мы позвольте представиться. Меня зовут Шерлок Холмс. Я помогаю инспектору Лестреду в его расследовании. Мистер Холмс, Мистер Холмс, я жена Сара Юстаса Брэкс. Брэк. Прокентула. Мы принялись его год назад. у фингалуни. Я. я сожалею о вашей Примите мои глубочайшие соболезнования. Полагаю, мне нет смысла скрывать, что наш брат не был счастливым. Боюсь, я вокруг расскажу вам об этом, даже если я его пытаюсь отрицать. Неплохо тебе, так? Так. Давайте портрет делать, первым делом. Так. Пингал. Свежие синяки. Так. Золотая брошь. Кенгуру из Австралии. какие там кенгуру пробежали мимо, не успела. Так. Элегантное платье. что, Ну, по ней видно, что она из, из такого богатого места. Старые синяки. Ага, видимо, ее избивал, ее муж. А, вручальное кольцо. Не сняла его, смотрите-ка. Так, пуговки, платьишко, платьишко, пуговки, пуговки. А ч ещ, ч ещ? Так, ч? Ч, ч, ч? Ч-ч-ч, ч? Бледные щечки, Ну, то есть, да, суровые. Так, а, несчастливое замужество. Вы упомянули, что ваш брак не был счастливым. Было ли в нем что-то такое, что особенно беспокоило вас? Он не был приятным человеком, когда напивался, И он страдал от черной меланхолии. Но ну, ничего более. Это, тихо, кью. А, Старые синяки. Вы, вы, вы, так, старые синяки. Синякам на, ваш... синяка на ваших руках, как минимум, неделя. Их оставил ваш муж. Как вы? Yes, да, это он. Он был, Он был очень зол в тот момент. момент. Потерял контроль. Снова. А, Сэр Юстас был пьяницей. Оказался привязанным к тому человеку на всю жизнь уже, уже смерти. А, при, при, привязаться к этому человеку, да. Так, что произошло про прошлой ночью? Вы можете описать мне события вчерашнего вечера? Это действительно нужно? Я уже рассказала инспектору Лестерду все, что запомнила. Yes, madame, да, мадам, это так. Давай еще. <связь> Что ж, расскажу и вам. Сэр Юстас удалился около половины одиннадцатого. Я сидел в этой комнате, увлекшись книгой. Прежде чем подняться, я заглянул в столовую, чтобы взять свечу. И... он Боже! Пожалуйста, дальше. Подойдя к окну, я оказался лицом к колесу с пожилым широкопреченным знакомцем, как раз вступившим в комнату. Следом за ним я увидела еще двоих. Один из них сильно ударил меня кулаком, и я, потеряв сознание, а упала на пол. И что потом? Когда я пришла к себе, то обнаружила, что они крепко привязали меня к кресту в гостиной. Именно в этот момент мой несчастный муж вошел в комнату. Он боролся с нарушителями? Да, полагаю. Он их услышал и потому взял с собой палку. Но их оказал трое, и он, в конце концов, уступил. Старший нанес ему страшную рану к чербой. И я вновь лишилась чувств, а когда открыл глаза, никого уже не было. Затем моя верная Тереза пришла мне на помощь. А что-нибудь пропало? Эти три трое злодеев похитили что-нибудь? Да. Я обнаружила, что они забрали столовое серебро и за буфета. Ну, вы сами можете проверить в гостиной. Мне кажется, она наняла... Наняла... Ваша святая... Наняла просто тупо... Убийца... Я обуграла это все. А, у леди Брекенстол старые синяки на руках. Появились неделю назад. Выводы да Здесь произошла кража, которая обернулась убийством. На леди Брекенстол напали и привязали к стулу. Сэр Июсс Брекенстол сопротивлялся, но был убит ударом кучергой по голове. По показаниям леди Брекенстол здесь орудовали трое Рэндаллов. Банда взломщиков. Из Луи Шема. Так, что у нас тут? среди ночи Холмс получил срочный вызов от инспектора Лейстра. Да что-то произошло на Эбби Грейнж. По всей видимости, это убийство. Так, раскрыть убийство в Эйби Грейнж. Отсмотреть комнату, где отдыхает Леди Брейкен, что. То есть, мы вот эту сейчас маленькую комнату должны осмотреть. Осмотреть место преступления в гостиной. Сейчас мы до тут доберемся. Сейчас мы все осмотрим. Так, Тереза, поговори. Давайте. Сейчас мы ее осмотрим. Тереза, Тереза я бы хотела услышать ваши показания. Разумеется, сэр. Так, давайте мы ее осмотрим. Быстренько. Первым делом. Что? Mm -hmm. Морщины. Так, ну хорошо. Морщины. Mm -hmm. Дальше. Что у нас? Что у нас? Что у нас? Так, руки. Mm -hmm. а, загрубленные руки, ну конечно. Естественно, соответственно. Так. Mm -hmm. Пятно от кофе. Mm -hmm. Носовой платок, запхуксуса, оказание помощи, забота. Так, прошлой ночью. Когда я сидела у окна в моей спальне, то заметила в лунном свете трех мужчин, внизу у ворот. Но я ничего не заподозрила. О, если бы я знала. А после я легла спать, и прошло больше, больше часа, когда я услышала крик хозяйки. Я сбежала в гринце, нашла я ее, привязанный креслу, и нашла ее привязанной к а его на полу с разбитой головой. Вот и все, что я знаю. А вы сговорились, да? То есть она крикнула? Получается, это крикнуло? Подожди, как она рас рассказывала? Она рассказывала, что она завопила. Они ее привязали, этого избили. И отвалился. То есть тут не состыковка идет. То есть, она кричит, это бежит. То есть, слишком как-то, ну вот, сумбурно все происходит. Она должна была как минимум наткнуться на них при выходе, если она бежала. Если она, конечно, не. Опа! Очки. Тихо. Тихо. У нас глаз. У нас тут глаз. Мы что-то должны найти обнаружить. Подождите, у нас тут глаз. На чем-то сконцентрироваться надо. Так, подождите. Подождите. Мы что-то какая-то чуйка сработала сейчас. Паучи-чутье. Так, подождите, а чё, А где? Кто? А, вот картина, картина, подожди, подожди. Под... Царапины! Эти царапины, скорее всего, остались. От рамки картины. Frame. Сдвинуть. Сейф! Это сейф Сэра Юстаса. В нем может быть что-то важное. Я должен попросить Леди Брэкенстол открыть его. Так, столик. Давайте осмотрим столик. Фотографию. Это она, получается, со своей служанкой, да? Движи или нет? Фотография Леди Брэкенстол с горечной... Да, в порту он. По именно? Так, еще что-нибудь есть? Давайте покрутим. Оп! О, мы еще умеем его вот так вот делать. Не? Смотрите. Итак, леди с горочной прибыли из Австралии полтора года назад на этом корабле. Через полгода она вышла замуж, получается. Так. Они все это время были вместе. Та -та -та. Логика, логика а ги гиб Гибралтарская скала, 1893 год. Название корабля и год, когда леди Брейкенстол с гороничной покинули Австралию. А, в Майгаселовой в Эбби Грэйнж есть запертый сейф. В нем может быть что-то важное. Так, у нас, кстати, мы еще. А, вот, кстати. Леди Брекенстол около 25 лет и состоятельной австралийской семьи. Вышла замуж меньше года назад. Последние две недели подвергалась побоям. Живет уединенно, редко выходит из дому. Тереза. Тереза очень привязана к своей хозяйке, давно ее знает. Она единственная служанка Уэбби Эбби Грейндж, которая готовит, обслуживает и присматривает за Леди Брекенстол. А она бы защитила ее от любой беды защитила ее от любой беды ему вот так так так пошли дальше осматривать так картины всякая так фигня всякая фигня стол давайте смотрим так во первых газета Семейный бизнес процветает. Банда Рэндаллов снова в игре. Менее двух недель назад знаменитая семья грабителей, известная как Рэндаллы, проявила себя, совершив дерзкое, но успешное ограбление одного из богатейших домов в Сид... э, Полиция уже напала на их след. Однако детали преступления содержатся в секрете, как и имя жертвы. Свидетель смог детально описать трех мужчин, что дало полиции шанс дополнить досье на эту семью негодяев. Мы постоянно напоминаем нашим уважаемым читателям, насколько опасны эти бандиты, и в этот раз подготовили их полное описание. Свои делишки проворачивает семья из трех человек – отец и двое сыновей. Отцу Джеку Рэндаллу 40 лет у него уже седые волосы, но он высок и крепко сложен. Тщательно спланируя все ограбления, он управляет своих сыновей примерно одного возраста, но сильно отличающихся внешне. Старый Уильям Рэндалл довольно высок и широкоплеч, с непропорционально маленькой головой. Младший Мелвин Рэндалл более хрупкого телосложения и очень тощий. Банда объявлена в розыск не только за кражи и грабежи, за кражи и грабежи, да, но и за исключительно дерзкое пиратское прошлое, которым они наслаждались до возвращения в Англию. Будьте осторожны, тогда ваши ценности останутся в целости и сохранности. Это, получается, сегодняшняя газета. И мне кажется, она просто подсмотрела, что вот тут вот есть трое чуваков. То есть тут, простите, то, что их и трое, и полное описание, и все, что нужно. То есть как бы свалить на них вот это вот все, тем более пираты, чего, боры, вот это вот. Почему бы и нет, собственно? Так, описание, как описал Бандоу в Леди Брэкенсул совпадает с тем, что написано в статье в Таймс, детка Да, да, да. Так, она и так. Рэндлф, смотрите, из Австралии. Леди Брэкенсул прибыла в Англию из Австралии и вскоре вышла замуж за сэра Юстаса Брэнкстоу. Да. Это мы уже это. Агрессивное поведение сэр Ютс Брэкенстел набросился на свою жену неделю назад. А, опознанные преступники. Опознанные преступники были свидетели, опознавших преступников Банду Рэнделов. Ренделов знают. Банда Рэнделла хорошо известна в Эбби Грейндж благодаря статье в газете, посвященной их недавно. Давайте вот так: вот то, что Рэндал знает и опознанные преступники. Она же, получается, их опознала, да? Так, что у нас вышло? Вину свалили на Рэндаллов. Ну, я так и считаю, что на них вину свалили, то есть не иначе. Ограбление сфальсифицировали и все выдумали, чтобы обвинить Рэндаллов в смерти сэра Юстаса. Банда Рэндаллов. Обстоятельства и улики указывают на банду Ренделов, но ну, пока никаких уликов и обстоятельств нету. Так что я считаю, что это просто обвинение, все идет именно к этому. Так, ну давайте посмотрим, что у нас дальше. Так, осматриваем дальше стол. Ничего. В шкаф мы пролезть не можем. Только мы это... Так, пойдемте докопаемся до... Леди. Пускай она вам даст пароли, коды. Сейф. Леди Брэйкенстол, вы не могли бы открыть этот сейф? Нет, это сейф моего мужа. Я не знаю шифр. Мы должны открыть его. Ту какой? Ты какой? Ваша свет. Так, а ты, может, это самое подглядела? Там где-то что-то выпила? Так, хотя как, общем, well, я очень устала. Вы отпусти ее отдохнуть. Mm, мне кажется, тут-то да. Так, а тут что-нибудь... Мы тут все осмотре... осматривали, да? Ну пойдемте в следующую комнатку. Ну-ка, дай-ка с тобой парочку салон. А, тело все еще столовый. То есть, отсюда идем. <смех> <смех>. <смех>. Вам, Сэр, засмотреть тело Сэра Юстаса, Брэкенстолла. Брэ, брэ, брэ, брэ. вижу. <смех> Опа, у меня чуть-чуть разгорел. Так, Вассан. Итак, Вассан, что вы можете рассказать о смотрях тело Сэра Юстаса? Что ж, могу подтвердить, что смерть была внезапной. Сэр Юстас видел нападавшего, когда он нанес удар по голове. Других повреждений не вижу. А где муж был? Я это маленькая вот это. У, -у, у бокалы бокалы три бокала кстати бутылка шато Калон французское, французское вино гран кру Франц шато, -француз. шато, -француз. шато -француз. там какой-то была график стоит рядом с открытой бутылкой вот уж неразделимая пара бокал а, прям вот так, В этом бокале осталось вино, но никаких следов осадка. Осадка. А здесь. Здесь на дне осадок. В цекете бы вино болтали перед тем, как налить. И что это значит? В этом бокале осталось вино, но никаких следов осадка. Но есть есть но То есть двое выпили, один не стал ничего. куда более странно, что только в одном а из бокал есть осадок, тогда как, как остальные, -то, два чистые. Нет, виной, виной, То есть двое выпили, один нет, правильно? Получается. Так, у нас тут еще вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, это вот, еще светится каминная полка ой Ой-ой-ой, ой ой кусок шнура. Похоже, что шнур отрезал человек ротом выше меня. Лететь, фига ты увидел. Фига ты почувствовал, картина. Дом торговца мехом. Ладно, ладно, ладно, смотрим тело, хорошо, осматриваем. Что у нас тут есть? Так, голова. Естественно, смотрим на удар, рана. Теперь был проломлен под тяжестью удара. То есть это кто-то вот очень... От а с одного удара, да, должно быть это орудие убийства. То есть на самом деле человек не так уж и просто вырубить даже одним ударом. Трость. Солидная палка. Розное оружие. Ноги. Басы и ноги. Он уже лег спать, и у него не было времени одеться. Ну, то есть он подорвался и куда-то побежал. Но сейчас улики нас будут, да, водить туда-сюда, туда-сюда. Интересно, а все или нет? Еще что-то? Каминная решетка, посмотреть А, она вся в крови. Она измазана кровью. Похоже, сердце задел головой, когда падал после удара. И это единственное объяснение. Mm. Так, у нас опять... Так, подождите Согнутая кочерга Согнутая кочерга С следами крови Кровь на каменной решетке Тело, тело, брекен стола, мать его С проломленным черепом Бокал с осадком Бокал с вином, в котором заметен осадок Ну, типа, из которого не пили На ферму, да? Это имеет в виду под осадком То есть, два бокала осушили один полный так э -э были светить так это было два бокала с остатками вина но без осадка ну давай два бокала и бокал с осадком что это вообще такое три человека из этих бокалов пили вино три человека один из них вероятно предпочитает вино с осадком Ну типа подождите так я просто в вине вообще я не разбираюсь, я не пьющий, и вот для меня сейчас мне вот это вот, тяжело понимать, что там от меня хотят, что такое осадок и так далее. Наверное, когда делают вино, там, видимо, есть какое-то процеженное, а какое-то нет. Видимо, там вот два бокала были с, проц... ну, да, с хорошо проц... процеженным вином, а последнее так, типа, тяп готово. там типа еще, видимо, осадки от виноградика. Два человека, только два человека при вино из бокала, В третий бокал они слили остатки вина из двух... Вообще, я вина не понимаю. Ладно, пускай будет два человека. Ладно, пускай будут два человека, господи. Пусть будет два. Я все равно я не понимаю ничего в этом вине. Мы там потом поиграемся с этими вариантами ответа уже найдем то, что нам нужно, правильно, правильно. А вот и шнурок, кстати, отрезанный. Ту. Вот сам, да, кусок шнура, да? Морской узел. Это интересно. Это шнуры использовали убийцы. Нам нужна гончая, чтобы happened, пройти последовательность. Ой, тоби! Тоби, тоби, тоби, тоби, тоби, тоби, тоби. Я возьму это с собой. Смотрите, а узлы совпадают. Эти же пиратами были. А хотя, можно было подговорить. Так, шнур с узлами. Шнур в окраске был завязан морскими уш... узлами. Так. Подожди, а это может быть связано? Нет. Я думаю, может, они застряли там все, там, вот, знаешь, типа, учатся. С, с пеленок там, узлы морские, знаешь, знает. Короче, так. Подожди. Как, как как как как как тебя сбросить? Не хочу сбросить сбросить сбросить фу фу фу ладно. Все. отменить выбор да. Это очевидно. Так давайте тогда согнутая кочерга да со следами крови и тело тело из из с черепом да. То есть в любом случае его все-таки долбанули кочергой, неважно стоял он или лежал. Смерть Юстаса могла наступить от удара кочергой. Могла. Или он мог, или не мог. Ну, я подумала, типа, может, он там вот выпил, отвалился, и его так чпоньк. Потому что сейчас, подождите, у меня есть еще вот, мысля. Подождите, еще мысля. Есть. Каминная решетка кровь на и тело та-та-та смерть сэра Юса произошла из-за несчастного случая он задел что вот это интересно он задел голову каминную решетку врезался у нее да? Ну, это, наверное, да, имеется в виду то, что его долбанули и кочергой, но не насмерть. А он уже добил в себя, так скажем, при падении, когда тормознула бы решетку. Могла наступить... Могла... Я думаю, что... Ну, скорее... Кстати, возможно. Ну, конечно, сначала это вызывает, да, реакцию на поражать. Так, что еще? Chap, вот крест, на котором Brady привязали леди Брэкенстол. Странненькое место для привези. А почему ее привязали, а его убили? Почему ее не убили? Так, сервант. Что, что, что, что? А пустая ячейка. Бутылки от вина здесь нет. Одной, да, не хватает. Это другое вино по большей части из And Франции. Так, это он про, про все, да? подсвеченный. Это подсвечник довольно ценный. Странно, что его не взяли. Ну вот да. У них очень много всякого ценного. Пустой ящик для столового серебра. По-видимому, звончики забрали содержимое. Мне кажется, это оплата, скорее всего. Преступники мне потрудились обыскать дома, Они взяли лишь столовое серебро. Но что-то как-то горничная долго бежала так-то. Пасцена охоты. Еще попутан, мне нравится, как он осматривает картина. Тут было убийство, вы его проломили в голову, кочерголя, ля О, сцена охоты. ты все не могу. Так, это кресло очень... не застревай в кресле. Так, тут мы все осмотрели, точно. Может, там на часы посмотришь, скажешь, что, ой, тут отражались преступники, поэтому вот-вот-вот-вот-вот. О, охотничье оружие. Старинное охотничье оружие. Бюст, а, картина, еще одна сцена охоты. Тут так много сцен охоты. Балконная дверь. Ну, сейчас, да, вот. Охотничья хижина. А, и, а, почему? Так. Знаете, было мгновенный. Ты не скажи от, от удара чего? Кочерги или от того, что он все-таки после кочерги приземлился на камин? Так, это выход на балкон. Это балкон. ничего себе. Ладно, мы сейчас дойдем до сюда. Давайте мы немножечко все-таки в комнату зайдем. Посмотрим, что там творится. Вот сюда, сюда, сюда. Стой! Еще сейчас. Охота на оленя. Что-то маленькое, что-то маленькое. Так, сейчас мы больше по трупу пойдем еще смотреть. Это здесь перейдет к спальням наверху. Apparently, Очевидно, преступники ее не воспользуют. Хорошо, я поняла. Тогда пойдем по следу преступников. Они, наверное, вышли через сюда. Почему они ружье не взяли? Это тоже можно загнать неплохо, мне кажется. Ну, короче, просто вот бери, выноси все. Тем более, если они пираты, то могли очень спокойно, чего бы и нет. Куда-нибудь загнать это все? Это все дело недешевое, но по-хорошему-то. Так, это у нас что? Колодец. В с ничего не могли скинуть, там еще что-нибудь. Потому что если мы там найдем серебро, то как бы все станет на свои места. Кто убийца? Самое главное, мы поймем, откуда вот вообще вот, корень в идет. Мы пойдем трясти эту леди нашу. Так, тут еще маленький домик какой-то. Я надеюсь, это просто какой-то сарайчик, а не комната этой самой Терезы. А то они любят своих горничников каких-то таких а это вот для сада все для садоводства что-то я тут ничего не вижу особо такого помпс это посмотрим ну, это, это, это, я не знаю подсказку кинь какой-нибудь что то что-то гуляю это леп или медведь или что это что это господи за что его вот так вот тут вот эта вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, голова чья-то торчит, она ужасно, мне кажется. Ему плохо. Мне кажется, я слушаю, как он кричит: Kill me! Так вот тихо-тихо. Ничего, ничего, брат. Кто-нибудь придет и спасет тебя. Я, к сожалению, не могу я на работе. Тут у нас что? Опять таймс? опять права этих самых тоже-нибудь, да? Про воров. Давайте пробежимся. Я так понимаю, тут выход. Ну тут забор такой. А, это да, да, да, это выход. Да, да, давайте сейчас посмотрим вот это вот все. Так, во-первых, бокалы. Чего? А, веревка. Все. Так, сейчас, подождите, смотрите. Просить два бокала с остатками вина, но без осадка. Два, а, вот два бокала с остатками вина. А остатки вина, но без осадка. И третий бокал с осадком. найдены в гостиной. Требуется анализ. Кусок шнура, которым леди Брекенстол привязали к креслу. На нем остался запах взломщиков. Серьезно? Ты собираешься выискивать там запах Так, а что, смотрите, время, твое место преступления в гостиной выполнено. Отлично. Uh, у нас задание забрать Тоби с Бейкер Стрит и пройти по. Вот Тоби, Тоби, Тоби. Где отдыхает? Так, смотрите, так. Мы что еще не смотрели? Пойдем Так, так, так, так, так, так, бежим. Леди. леди, мы бежим к тебе. Сейчас мы будем с тобой разговаривать. Друзья, вот это вот что? Это просто закрытая дверь. Понял? Понял, принял, осознал. Идем дальше. Так, все, открываем дверь. Я попытался найти следы на улице, но безуспешно. Да что-то как-то вот да. Так, опять сейчас вот, подожди, я до нее докопаюсь. Так, давайте еще поговорим с тобой. Три бокала на столе. В гостиной на столе стоят три бокала. Я бы хотела узнать. О, я забыла. Когда я пришла в тебя первый раз, у каждого из них был в руке бокал. Они должны быть отец и сыновья. Они шептом разговаривали друг с другом, а потом ушли. Ваша светлость. Так, ну Не вычеркнуто. Ну, она же и тут отдыхает. Мы должны осмотреть всю эту комнату. Я ее осматриваю. Я вот сюда откнулась. Сюда откнулась. Сюда. Сюда. Сюда в шкафчик. А, может быть, это имеется ввиду Попытаемся открыть этот сейф. Серьезно, Сань? Этот сейф можно взломать. Нужно I'll просто быть внимательным. Если выставить правильное число, диск завибрирует ох ты ж ты ж, блин. Ч ж ты раньше стоит, тем не занимался-то? Так, как уйти? Да. А, наверное. Должно завибрировать. Должно как-то завибрировать. Вибранула, Видели? Видели? А? Нет, подожди. Тихо, нет. Подождите. Где-то на пятнашке было, да? Подождите. Вот! Теперь в другую сторону. Вот, он качается. А, это надо принять, наверное. Сейчас, подожди. То есть мы то, тыкаем на пятнашку. Есть. Теперь в другую сторону. Вот. Есть. Теперь опять в эту сторону. но ну, нет, тут не сложно, благо. Во -во -во Вообще просто. Блин, подожди. Во! То есть тут даже пофиг в какую сторону крутить, так что ли? Посмотреть. Так, медицинский отчет. Сэр Юстас, ваше псих... физическое и психическое состояние вызывает серьезные опасения. Имеются признаки почетной недостаточной печеночной печеночной недостаточной. В нашу последнюю встречу ваши глаза налились кровью, кожа приобрела желтый оттенок. У вашего дыхания появился специфический запах, присущий тем, кто страдает болезнью печени. Также имеются абсцессы в легких, о которых мы говорили. Судороги, которые вы описали мне, указывают на расстройство нервной системы, возникшие из-за злоупотребления алкоголем. Имеется и тремор. Ваша печень показалась мне слишком жесткой во время осмотра, что указывает на формирование цирроза. Имеются также признаки асцита. Жидкость брюшной полости связана с воспалением желудка. Боль за левым ребром указывает на начало панкреатита, способна привести к вашей смерти. Ваше состояние создает угрозу для окружающих. Ваше злоупотребление алкоголем снижает самоконтроль и приводит к агрессии. Я имею возможность помочь вам решить ваши проблемы. Для этого есть немало лечебных методов. Короче, у него там и рак, и все подряд. Кипец. Полный набор так, спросить. Медицинский отчеты из сейфа в маленькой столовой, согласно которому у, у сэра Юсуса, бренд стало было слабое здоровье, алкогольная зависимость и невроз. Это обычное дело хранить ценности в сейфе за картины для преступников не составит труда его найти. Тем не менее, его не нашли. Старинные монеты, вероятно, value, цены, но они небрежно разбросаны. А типа, все, у меня выкинулась. Окей. Okay. Так. Всё. Ага, то есть мне уже можно отсюда валить. По всей видимости, давайте мы сейчас вот до нее еще докопаем. О, что же уже за события здесь произошло? до, до не докопаемся до Терезы. История о жестокости. Доктор сэра Юстаса написал о его жестоком поведении. Да, сэр Юстас был до крайности жестоким, отвратительным человеком, существом, если точнее. Это правда, что однажды он бросил в меня, графин. И все только потому, что я посмотрела, посмела стать перед ним, защищая свою хозяйку. Хитрый дьявол. Бог простит меня за мне эти слова о нем, покойном. Но он был дьяволом, каких не видовал свет. Мы познакомились с ним всего 18 месяцев назад. Он как раз при... Она как раз прибыла в Лондон. Да. Это было ее первое путешествие. Она не выдержала и не не свалил, как дом. Он покорил ее своим титулом, деньгами и связью. И она не совершила ошибку, что расплатилась за нее, как ни одна женщина. У нее не было друзей здесь. Так что ей пришлось особенно тяжело. Ты как мать, что ли о ней я так понимаю? Так. Еще. Uh, так, так, нет личной жизни. Одиноче, одиночество леди стол началось после прибытия в Англию. Все вокруг знали, что она не выходит в свет и не имеет близких друзей. Из Австралии. -ля -ля -ля, прибыла в Англию из Австралии. Да, да. Я вышла замуж, да. Что у нас здесь? Незнакомых. Леди Брэкерстол вышла замуж за Сара Юсаса, вскоре после приобретия в Англию оказалась заперта дома. Вряд ли она или ее горочная познакомились с кем-либо еще в этой стране. Да, че нет-то? Че нет-то? Леди познакомилась с кем-то на, гибра на Гибралтарском ска на Гибралтарской скале. Ну, даже если это не леди, то Тереза точно могла. Почему вы красным горите? Почему вы горите? А, типа они не совпадают, то, что это несчастный случай. Тогда удар к червой. А, то есть, все-таки несчастный случай имеется в виду, что он просто упал, что ли? Я не понимаю. Вы прикалываете, что ли? Конечно же, ударик, ударили к червой. Он просто упал и расплескал кровь на вот это вот. Всё. Как положено. Ой, как много времени уже проходит. Ну, мы еще успеем с вами. Oh, так, с ним мы уже не можем разговаривать. Я так думаю, Тереза тогда получается. Тереза живить а, за свою хозяйку горой. Она как ну, как к дочери к ней относится. Ее очень переживала. Значит, тогда подозрения падают уже на Терезу. Ну, лично у меня. Давайте с инспектором поговорим. Репутация сэра Юстаса. Mm. Uh, что вам известно, сэр Юстис, инспектор? Какова его репутация? Очаровательный человек, когда трезвый. Но, выпив, превращался в абсолютное чудовище. Такие минуты он был способен на что угодно. Скажем, однажды облил керосином собаку леди Брэкенстол и поджег ее, а в другой раз допустил вином графином в голову Мисс Райт. Mm. Алкоголь превращал его в безумство. Mm. Хочу заметить, нам пришлось вмешаться не один раз, чтобы избежать скандала. Хера себе. Говнюк какой. Ну, от него избавились явно. Про... Нет, это не просто так. Так, агрессивное поведение. Вот, сэр Юстас Брэкенс, он набросился на свою жену неделю назад, да. И рассказ инспектора. Да, что у нас случилось? Сэр Юсуса были проблемы с алкоголем. Однажды он поджег собаку, леди Брэкен. Блядь, это как злина просто. В другой раз запустил графин в Терезу. Упырь! А сэр Юстер жестоко обращался с женой. Да. Факт. Так, улики. Что у нас тут? Это не, не подходит. Капец вообще. Как он такой поворот сюжета, блин? Но, ну, у них на рылах все нарисовано. Смотрите, вот тут нарисовано. Вот это вот то же самое. Вот это вот тоже пипец, блин. Вот на этого тоже посмотрите. Тоже, ну, мужик, Вот это вот тоже. Короче, пипец. Во что вязали? все сваливаем оттуда. Бежим нахуй. Вот собак поджигают. Я бы вот сама бы заказала, блин, его. Ей богу. Животок-то за что? Ну, ну, что такое? Ну, ладно. Сейчас его собакой вычислить, гадая, да? А чуть нам Ватсона показывает? А нам раз разве раньше показывали Ватсона, да? Ладно, мы приехали, мы сейчас берем Тоби и развлекаемся. Тоби, Тоби, Тоби, Тоби, Тоби. Так, а, мы, кстати, еще должны провести... осмотреть шнур. Посмотрим, как был обрезан шнур. Ну, вот он шнур. The... на этом конце шнура обрезаны ровно. Теперь давайте поищем, true, чем именно его разрезали. че, the... Он Давайте... Я думаю, ножом. Че, у нас много нож Спирач, давай. Если разрежу шнур ножом, получим такой же результат. Ну так, что у нас? А, острый нож. Шнур не оборвали, а обрезали острым ножом, похожим на те, что есть у моряков. Что, серьезно, что ли? Я не думаю. Я не... Хотя... В принципе... Смотрите, Тереза могла прочесть про вот этих вот ребят, про этих грабителей в газете получается, знает, как они выглядят, возможно, она, она же ведь выходила там за покупками, еще куда-нибудь могла с ними там познакомиться и типа... нанять их. А вот это вот все серебро, это как оплата за убийство. Может быть, они еще бутылочку с собой прихватили, Мишка. Хотя они, там, там, в принципе, все вино на месте. То есть оно на полках там стоит на месте. И оно вскрыто, получается, которого там не хватает. Как раз, да? Ну вот, завязано морскими узлами. Ну давайте, короче, вот так вот. Смотрим. Морской след шнур отрезали острым ножом и завязали морскими узлами. Это может указывать на то, что взломщиком был моряк. Так, это ладно. А, значит, вину, я так думаю, банда Рэндалл. Я думаю, что да. Два человека. Получается, три человека. Окей. Давайте пока придерживаться вот этой вот теории. Пока. Что, Будем смотреть, как это все дальше. Ну, вот, ну, конечно, Тоби. Тоби там Ну, давайте мы тогда на этом закончим сейчас. Так, ну, тут, тут нам пока... Это что? Что это у меня за письма какие-то странные? Мистер Холмс, сегодня мне впервые подволен написать письмо, и вы первый, кому я решила его адресовать. И я раскаиваюсь за содеянное, но также и благодарен вам за раскрытие правды. Я получила огромный жизненный урок, я признателен вам из-за мое нынешнее положение, поскольку скоро э, смогу жить полной жизнью без през презрения от общества. Искренне аж Персиваль блинхор. Отлично. Это да да да да да да Это с прошлого, короче говоря, нашего дела. Нам, типа, прилетела благодарочка. То, что, так, А ты мне что-нибудь скажешь? Или Холмс? Что же нам делать? Take Toby for a walk. Нужно взять. Ну, Тоби мы возьмем на прогулку в следующий раз. Спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. И до встречи со всеми в следующих сериях. Подписывайтесь на канал. С вами забыла, я. Кстати, забыла. подписывайтесь. Ой, я буду спать. Все, всем платим. Пока-пока.